Шьем простынь на резинке. Я буду шить простынь в детскую кровать, где матрас параметрами размерами 120 на 60. Для того, чтобы мне пошить такую простынь, мне потребуется всего 1 метр ткани при ширине 160 сантиметров и 1,5 метра белевой резинки. Я приложу к этому уроку таблицу расчетов для кроя. И, имея ее, вы сможете пошить просто на резинке в любую кровать, то есть не только в детскую. Приступаем к технологии шитья. Сейчас я вам поэтапно все расскажу. Итак, я продекотировала материал и положила его лицом к себе. Здесь 1 метр при ширине 160 сантиметров. Сейчас для дальнейшей работы нам важно определить, где у нас располагается долевая нить и где уточная, поперечная. Всегда долевая нить располагается вдоль кромки. То есть, когда вы отмеряете в магазине материал полотно и просите, там отрежьте мне, например, 1 метр, это значит, что по кромке они вам будут рассчитывать по долевой нити 1 метр. Итак, вот именно так вы располагаете материал, и сейчас вам нужно будет сложить его пополам. Вот таким образом складываем материал. Опять же, вот здесь находится у нас сгиб, здесь кромка лицом к лицу. И теперь нам нужно сложить его еще раз пополам, но в ту сторону. Итак, я еще раз сложила материал. И хочу обратить ваше внимание, что, как правило, перед тем, как сделать все эти манипуляции, срезают кромку и э, четко выравнивают по, то есть кромка кромки располагают, выравнивают вот этот срез. Но я работаю с сатином. Он очень такой, э, то есть, тут даже кромка. Видите, она. Маленькая и практически такая же, как и основной материал. Поэтому я не буду срезать ее. Она у меня уйдет под резинку в шов. Здесь я, конечно, сноравлю. То есть уберу все эти ниточки, а так там срез ровный. Мы сложили вот таким образом еще раз пополам. То есть у нас теперь сгиб еще здесь. Вот. Здесь мы ничего не трогаем. А вот тут, смотрите, у нас все абсолютно... наши уголки конечные. Вот с этим участком сейчас и будем работать. Итак, расположение не поменялось. Я просто убрала, срезала ниточки вон там. Тут у нас находятся все уголки. И теперь важно, вот от этого сгиба, там где у нас а, тут находится да, сгиб, и тут находятся вот эти два полотна, вот отсюда мы отмеряем 30 сантиметров. Почему 30? Потому что ширина нашего матраса равна была 60 сантиметрам. Поставили себе точку. И от этой точки вверх мы отмеряем 20 сантиметров. То есть у нас вот тут вот осталось ровно 20 сантиметров. И поэтому мы отсюда отмеряем 20 сантиметров. Ставим метку. Соответственно, здесь мы тоже отмеряем 20 сантиметров, и тут у нас тоже будет 20 сантиметров. Вот наш с вами квадратик. Вот здесь, а еще раз повторюсь, все открытые уголки. Вот это место теперь нам необходимо сколоть булавками. Я это буду делать в нескольких местах, чтобы не было перекоса при крови. Можем аккуратно в... срезать этот дом. Итак, давайте посмотрим, что с вами что у нас с вами получилось. Я расправляю теперь все полотно, и хочу, чтобы вы увидели, в чем суть, почему мы так сложили, и, и сколько времени мы сэкономили. Если вы все сделали правильно, то у вас должно получиться точно так же. А теперь мы отправимся за машинку и будем... Изнанка к изнанке застрачивать эти уголочки за пошивочным швом. То есть не лицом к лицу. Вот здесь у меня с этой стороны лицо, с обратной стороны изнанка. Я сейчас покажу, каким образом мы будем застрачивать эти уголочки. Итак, я практически все уголки сколола и один скалю вместе с вами. Смотрите, что у нас получается. Один уголочек изнанка к, ли... к изнанке я сколола. Второй уголочек изнанка к изнанке, то есть вот уже понятно, как будто бы чехол получается. Третий уголочек я также сколола изнанка к изнанке, а этот скалю вместе с вами. Для этого, чтобы вам было удобно, делаем вот так. Расправляем уголок, хватаем за этот хвостик и за два конца. Вот так вот выравниваете. Вкалываете булавочек в конец, поперечно, находите вот этот кусочек, да, загиб, стык, вкалываете его сюда, этот участок делите пополам, совмещая срез срезом, и эти промежутки еще делите пополам. же совмещая срез с срезом и теперь на 0,5 от края мы пойдем застрачивать эти уголочки за пошивочным швом расскажу вам как это делается уже за машинкой итак я беру свой уголок и обязательно от края там где у нас два среза они а там где сгиб буду отстрачивать сейчас на 0,5 от Края. именно с лица то есть здесь у меня лицо если у вас материал будет с принтом то соответственно у вас вот принт здесь и окажется ширину стежка я делаю 3 миллиметра закрепкой в начале и в конце строчки На ноль пять от края стачиваю, убирая при этом иголочки. Ставим закрепочку также же в конце. Я делаю светлыми нитями, чтобы вам было это все видно. Вы будете делать нитками в цвет. Итак, срезаю хвостики, срезаю излишки осыпавшейся ткани. И теперь выполню запаршивочный шов. Я выворачиваю на изнанку этот уголок. Там теперь у меня закроется вот этот срез и опять же от края, а не от сгиба, я уже на один сантиметр от края буду прокладывать строчку. При этом я аккуратно совмещу этот срез и буду следить за тем, чтобы внутри то, что у нас осталось открытым, все ушло у меня в строчку, именно в ширину строчки. Если вы это также сделаете на 0,5 от края, то когда вы вывернете, у вас вот эти вот срезы, возможно, останутся на лице. Итак, совмещаю опять же срезы и уже на 1 сантиметр от края. Также с закрепкой в начале строчки и в конце выравниваю вот этот срез, не срез, а уже он закрыт у нас, ну. прокладываю строчку. Смотрите, вот тут у нас уголочек. Этот уголочек нам важно выровнять в вот такой как бы угол со скосом и закрыть строчку вот здесь. Подрезаю ниточки. Сейчас можно пойти сделать ВТО. Но мы выворачиваем теперь опять на лицо и смотрим, что у нас получилось. А получилось у нас вот что: что с лица у нас теперь нет никаких осып осыпанных краев. И здесь у нас при этом тоже нет открытых срезов. Вот это называется запошивочный шов. Бельевой. Есть еще на одежде. Когда будем шить рубашки, с ним там познакомимся. Теперь каждый уголочек нам нужно так закрыть. Еще раз: изнанка к изнанке на 0,5 мы прокладываем строчку, выворачиваем потом на изнанку, то есть, да, как бы лицо вовнутрь. И уже по изнанке прокладываем, пряча этот срез открытый на один сантиметр от края шов. Закроем все уголочки и будем отстрачивать под резинку. Итак, на этом этапе вот что у меня получилось. Вот мои закрытые уголочки. Вот тут вот у нас ширина для матрасика. Здесь длинная. Это у нас уже лицо, и теперь нам необходимо закрыть только край, куда будут смотреть вот эти швы. Я это всегда делаю на сторону ширины матраса, то есть вот так и отстрачиваем. Я рекомендую начать откуда-нибудь с серединки по длине, потому что здесь нам нужно будет оставить место под вход для резинки и это удобнее всего делать именно тут и мы что делаем мы сейчас подгибаем на 1 сантиметр вот так и еще на 1 сантиметр вот так и отстрачиваем на 0,1 от края по всему периметру нашей просты простыни я нахожу середину длины нашего матраса из с изнанки еще раз у нас вот здесь будут швы вот, да. С изнанки я подгибаю на один сантиметр и потом еще раз на один сантиметр и отстрачиваю на 0,1 от края весь периметр просты простыни закрепочкой в начале строчки и когда вернемся к концу расскажу что дальше делаю следующим образом сразу же, сразу же себе здесь вот такими промежуточками делаю подгибку и вот так вот двигаюсь еще раз тут я делаю подгибку Выравниваю, выбираю, убираю оттуда лишний воздух. Немножко вот так вам поверну, чтобы было видно. Меньше сантиметра это делать нельзя, потому что у вас туда нет пролезет резинка вот эти вот места я на ширину матраса убираю припуски можете делать в обратную сторону это не принципиально Итак, когда мы доходим до места входа резинки, вот до этого, мы хорошо натягиваем это место и оставляем примерно сантиметр-полтора. Закрепку ставим в начале и в конце, потому что если мы это не сделаем, когда мы будем работать с резинкой, то у нас этот... Шов может распороться. Вот оставили мы место входа для резиночки. Идем продевать резинку. Для матрасика, у которого значение 120 на 60, требуется полтора метра белевой резинки. Белевую резинку я пропускаю через вот такое приспособление. Его можно купить у нас в магазине. Я вставляю в душко резиночку и опускаю вот так вот вниз, а теперь еще место входа нашей резинки и по всему периметру вот так вот пропуская резиночку, чтобы у вас не убежал хвостик можно сделать следующее сразу же, обычно на первое, первое время так случается, что можно забыть об этом хвостике. Я рекомендую закрепить его партнерской булавкой и уже спокойно можете работать. Мы почти дошли до места входа и выхода уже теперь нашей резинки. Вот, Тут у меня стоит булавочка, теперь я ее снимаю, не забываю про этот кончик, удерживаю его. И сейчас иду и делаю закрепку этих двух концов, при этом это должно быть не вот так, да, а на наложить вот следующим образом. И закрою несколькими стежками плотной строчкой вот этот вот стык. Нахожу место стыка этих резиночек. Сначала Ставлю иголочку, а потом уже вытащу иголку-булавку. Иначе у меня все это убежит. Держу хвостики ниточек и на кнопке реверс сюда-сюда я хорошенько делаю закрепку. После того, как закрепочку сделала, я резиночку вот таким образом расправляю. Позже мы все это с вами выровняем. И теперь закрою место входа под резинку на машинке. И также с закрепкой. подрезаю излишки и расправляю нашу простыню. Просто расправляю, равномерно распределяю резинку по всему периметру. И все, наша простыня готова на детскую кроватку. По такой же схеме, по таким же расчетам вы можете шить на взрослую кровать. Все это вы получите в приложении к этому уроку. Шейте для своих деток и семьи с любовью своими ручками.